Всем привет дорогие друзья, с вами снова Рыбный Супик и сегодня вышло новое новогоднее обновление 1.29F1 Вышла уже вторая часть, ну там выходит по частям, еще третья часть будет и сегодня мы с вами все обсудим Ну, что мы можем сразу же увидеть, это новый новогодний фон и если честно мне он очень сильно нравится, он очень красивый Вот вы только посмотрите, вот что стоит вот этот снеговик, что стоит вот эта елочка также мы можем заметить новогоднюю награду, но почему-то она тут немножко неправильно работает. Тут какой-то ну, желтенький квадрат, я не знаю почему, тут выдается праздничный кейс и новый замерзший кейс. Чуть попозже к нему перейдем и посмотрим на него. И что можно сразу заметить, убрали нам режим зомби кб, вместо него появится другой режим, пока неизвестно какой. Но третья часть, я надеюсь на днях выйдет. Также на пользовательских серверах теперь можно создать гонку вооружения. Вот у нас несколько тут карт. И новая карта, давайте на нее зайдем. Вот такая у нас в принципе карта. Так, ну тут домики. Некоторые говорят, что она похожа из стендов, но в стендов я не играю. Вот тут такие горы на заднем плане. Мне, слушайте, она очень нравится. Но есть свои недочеты и баги. Вот сейчас об одном я вам покажу. Так, вот сюда можно было забраться. Опа. А, слушайте, походу фиксанули Да, фиксанули Уже нельзя, тут стенка стоит Раньше туда можно было запрыгнуть и упасть за карту Так, ну давайте еще побегаем Посмотрим Так, тут какой-то гаражик Есть, вот тут можно подняться на второй этаж Так, еще Где-то была тут подсадка, могу вам ее Показать, но не продемонстрировать Так, вот сюда можем вот так запрыгнуть И вот по этой крыше бегать Также, друзья, добавили нам вот такую Функцию, опа Опа, присед. Друзья, это присед. Теперь можно садиться. Садиться и вот так вот выглядывать, как крыска. Опа, Вот, чтобы вы понимали, хоп-хоп-хоп-хоп. Да, вот такие друзья у нас нововведение в игре. Теперь это новая механика. Мы будем юзать. И кстати, шагов не слышно, когда ты крадешься. Угу. Об этом я не знал. И вот, кстати, когда падаешь, тоже ничего не слышно. Угу. Так, ну давайте посмотрим, вот тут двойник тоже. И вот сюда, скорее всего, тоже нельзя уже. Ладно, друзья, перейдем к другим частям обновления. Во некоторых вкладках добавили такой снежочек. Вот он у нас идет на заднем плане. Ну и не на заднем, конечно. Вот, очень так тематический, мне нравится. Давайте посмотрим теперь на кейс. Кейс у нас, замерзший кейс, стоит 25 золотых монет. За синих, монету. за синих монету, за синие монеты нам кейса не добавили, к сожалению, как и на Хэллоуин, у нас только один кейс, но все равно все равно, он меня порадовал, знаете чем? Вот смотрите, вот тут у него лед такой, да. Давайте зайдем в осмотр. Опа! Ну вы уже сами все видели, да? Сами все прекрасно видели, как э, лед от него отскочил, сломался, и это очень классно! Проработанная механика. Но испалил я уже что находится, это новый нож, тычки. Вот так они выглядят. Вот тут какая-то белая шняга, но думаю, это ничем нам не помешает с ними играть. Давайте я вам покажу вставку от дедшота, как они выглядят, какая у них анимация. Ну слушайте, еще тут есть такой вот прикольненький Калашек. я не знаю, ну он белый, я его сливал уже год назад, этот скин давно достаточно нарисовали, но будем играть, тестить и все остальное. Монеток у меня пока что нету, поэтому следующее видео это будет скорее всего открытие кейсов. Но у меня есть 10 тысяч синих монеток и почему бы их не потратить на какой-нибудь праздничный кейс, потому что у меня нету гута, да у меня нету гута. Поэтому, ну почему бы и нет? Давайте закупим. И еще один у меня там был. Это за ежедневную награду. Ну что, друзья, давайте откроем. Угу. Ну, слушайте, ну, блин, неплохо. Неплохо. Но это не то, что нам надо. Давайте следующий. А N94, ну это уже лучше, это уже синика, но давай нам лучше. Три кейса у нас остается, Нужный good. нужен гуд, нужен гуд. Опа, опа, друзья, друзьяшечки, сюда лут, получается гуд кристал теперь на моем аккаунте и получается у меня все гуды есть, получается у меня есть все гуды. Ну, их и два всего, но теперь у меня есть они все. Осталось выбить новый нож и боуи, конечно же. Поэтому будем ждать открытия кейсов, когда у меня появится голда. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ждем третью часть.